Комплекс считается одним из самых спортивных комплексов в городе Сочи. И я сейчас иду туда, покажу вам, что у нас как строится. А что касается у нас 1, 2, 3, 4 корпуса, смотрите, здесь у нас начали делать террасы. Минимальная площадь это у нас 15 квадратных метров, максимальная площадь это 33 квадратных метра. Выполнены ремонты в подъездах, потолочки подвесные, двери. Такие 27 квадратных метров, как на первом этаже, тоже мне очень нравится. Финиш виден, да, виден. Движение есть движение есть движение только вперед несу привет дорогие друзья огромный вам привет нахожусь я как обычно в городе сочи на дворе у нас ноябрь месяц последние дни ноября к вашему вниманию знаменитый комплекс который знают все в городе Сочи, в том числе вы. Это жилой комплекс Кросслофт Парк. Вон как раз таки и написано. Кросс Лофт Парк. Почему он называется Кросслофт Парк? По причине того, что комплекс считается одним из самых спортивных комплексов в городе Сочи. Начинаем. Давайте обзор, видеообзор. Начнем с того, что все корпуса э, сданы. Какие-то оформляются в Росреестре, какие-то еще пока не оформляются. Я нахожусь непосредственно на парковке. Это все парковка. И вот эта парковка, и вот это, и вот это, и вот это. Это все паркоместа. Как видите, вообще на удивление, на этом комплексе проблем с парковкой нет совершенно. Давайте даже вот так немножечко пройду и покажу вам. На данный момент, что на каком этапе ход строительства данного жилого комплекса. Смотрите, здесь у нас прокладывают коммуникации, непосредственно сейчас у нас водопровод прокладывается, канализация. В общем, делается все у нас для того, чтобы этот комплекс завершить и довести до логического финиш непосредственно сдача и ввода в эксплуатацию вообще всего комплекса. Смотрите, дорогие друзья, комплекс реально интересный получился. Большущая территория, и я сейчас иду туда, покажу вам, что у нас как строится и какова максимальная готовность непосредственно самого объекта. Вот мы и внутри нашего комплекса. Территория будет огороженная, закрытая, охраняемая. Как известно, да, звучит красиво. Сейчас у нас завершают отделку опорной стены. И после этого вся территория будет выровнена И будет э, нанесено зеленое покрытие, фонтанчик, прогулочные, пешеходные зоны. Э, нумерация у нас идет следующим образом. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8 Вот в такой готовности комплекс, конечно По сути дела, самые готовые у нас первые 4 дома Эти дома, дома в процессе Но их тоже быстренько сейчас завершат э, На всей территории у нас будут Спортивные элементы В том числе беговая дорожка Ну вот, от слова кросс Это у нас детская площадка Здесь же у нас э, Волейбольно-баскетбольно-футбольная площадка А также место Для занятия э, Силовых видов спорта. Вон это там, непосредственно, Ствина. Я сейчас попробую вот так вот пройтись. На что здесь, почему так долго, да, кто-то что-то скажет. Здесь очень долго согласовывали коммуникации, по коммуникациям, наконец-то, слава богу, все согласовали, и на данный момент коммуникации провели. То есть они не могли делать территорию, пока не будет. Все это удовольствие у нас завершено по коммуникациям. А что касается у нас первого, второго, третьего, четвертого корпуса, смотрите, здесь у нас начали делать террасы. Представляете? То есть террасы, вот, видите, да? Классные квартиры будут с террасами. То есть вы такие вышли на первом этаже, хоба она вот сюда и вот, пожалуйста, у вас еще своя терраса. Так еще куда? Вот сюда на зелень, представляете? Красота! Видите, да? Опорную стеночку специально подняли под это дело для того, чтобы здесь у нас были террасы с выходом со своей квартиры. TX. Я тут обхитрю систему. Обхитрю систему. Это у нас место занятия воркаут силовых видов спорта. Качать бицепс, трицепс. И вот вот здесь будете заниматься А здесь у нас, видите, Crossloft парк Непосредственно наша эмблема Там у нас детская площадка И вот здесь наша огромная большущая парковка Где я ходил, откуда я наше видео и начинал Все-таки теперь я предлагаю пройти туда Ближе, глубже к На территорию непосредственно Где вы, мои дорогие друзья, увидите то, что там По территории уже максимальное количество видов работ выполнено Чем ближе в комплекс, тем больше виден результат Пойдемте Пойдемте смотреть. Что мы видим по результату в результате? По результату в результате там еще все ведутся у нас всякие там, видите, земляные работы. Провели коммуникацию, водопровод. Это заняло очень много времени. На данный момент идет отсыпка грунтом в тех местах, где это возможно сделать. Да, после укладки коммуникаций на выравнивание непосредственно двора, территории, видите, отсыпка щебнем. И далее у нас здесь будет... Залито все бетоном, раствором. Сейчас я дойду и покажу, как это будет здесь выполнено. В эту сторону, видите, у нас тоже планируются квартиры с террасами. Там вокруг идет наверху у нас э, выборка грунта для того, чтобы э, была беговая дорожка. Я думаю, вы об этом в курсе. Вот здесь будет беговая дорожка, и комплекс у нас неспроста называется Кросслофт Парк. То есть по периметру всего комплекса вот так вот будет беговая. То есть, представляете, да? Вот помните, раньше в школах у нас в городе Сочи этого не было, нету. В Ставрополе, где я жил, тоже не было. Была только в Башкортостане, в Агиделе. Вон, там работы ведутся внутри, слава богу. Было, был стадион То есть при каждой школе у нас, как правило При любой уважающей себя в школе в Башкортостане Где я родился и вырос в Агидели Как правило, была беговая дорожка и когда я переехал в Стрелитамак из Агидели Учился в школе номер 14 Мне было дико Потому что там этой беговой дорожки не было То есть что такое беговая дорожка? Это такой стадион с беговой дорожкой, да, по которой можно было бегать 100 метровку, 50 метровку, ну или там давать кросс, кто быстрее бегает Мы часто периодически такие, физрук у нас принимал мероприятия, да, спортивные наши достижения Так, давайте-ка иду. здесь что вы уже видите? Видите то, что здесь основная масса территории, залита, отлита, пролита, видите, да? Там у нас еще завершает двор. Здесь уже нас, видите, вот нафигарили, как говорится, бетону раствору, армапояс, арматуру. И, в общем, там у нас уже двор завершается, да, к окончанию строительства. Вот тут беговая будет. Еще немножечко грунт будут выбирать, вывозить, наводить порядочек. Какие здесь варианты квартир? Сразу же говорю. У меня есть, дорогие друзья, здесь предложение от 2 миллионов 800. 000. Вот так это. Вот она. Такая территория большая, приемлемая, красивая, аккуратная. Домики симпатичные на самом-то деле. От 2 миллионов 800 у меня здесь есть предложение. Минимальная площадь это у нас 15 квадратных метров. Максимальная площадь это 33 квадратных метра. Дорогие друзья, если вам нужна большая площадь, в принципе, ну, вот 33 квадратных метра нормально планируется. Здесь есть квартиры, которые идеально, нормально, без проблем планируются в однокомнатную квартиру. Самое главное, квартиры недорогие. Вот здесь наверху будут беседки, места отдыха. Это тоже, пожалуйста, ваша территория. Туда никто не придет, кроме вас и э, ваших соседей. То есть, видите, соседей у нас поблизости-то нет. Вот там вот, вдалеке есть какие-то дома, но они задолбаются сюда идти. Поэтому тусить на всей этой огромной большущей территории будете вы, дорогие друзья. Здесь у вас зелень. Зелень-мелень, мелень-зелень. Видите, да? Ну, реально. И вон там вот поперли квартиры с террасами. Я вот даже... Вот видите, сейчас здесь будет все заливаться, это удовольствие. А вот тут выходом. Ну, давайте зайдем в одну из квартир и покажу, какую квартирку вы можете здесь купить с ее. Видите, опорные стены будут отделываться. Пол, как говорится, да, непосредственно двор тоже будет отделка, отделка. И вот мы сейчас, дорогие друзья, зайдем, э, грубо говоря, давайте в четвертый дом, ну вот в один из домов, где я покажу, какую квартиру вы можете купить. Давайте заходим. Какова готовность подъездов? Подъездики, видите, у нас на стенах. Вот типа декоративная штукатурка ее называют, перилки у нас нержавейка, по плиточке у нас, видите, тут керамогранитик, на полу тоже такая вот красивая симпатичная плиточка керамогранитик. Как у нас выглядят подъезды? Ну, прекрасно, смотрите, уже выполнены ремонты в подъездах, потолочки подвесные, двери. Давайте вот на примере вот такой квартиры. Вот такую квартирку за 3 миллиона не хотите дорогие друзья? Неплохие качественные входные двери. Замене, в принципе, я бы не стал менять. Фирма Бордер. Так, ну все, давай. Вот такую вот квартирочку, не хотите? 20 квадратных метров плюс. Блин, там они уже мне что-то представили. Так, что они тут мне представили, да? Фигню какую-то, да? Давай сюда. Опа. Все вот домой. Все в хозяйстве пригодится. Так, и вот ваша терраса. И вот такие вот. Опа, она. И выходите на свою террасу. Понимаете? То есть вы вот тут маркизу навесик. Тут у вас кондиционер, видите, да? Вентилируемый фасад. Там вы внутри квартира. Но места мало. Что вы делаете? Там муж задолбал, грубо говоря, Или дети орут. Вы вышли, вот здесь сели, да, вот это два окна. И вот от доски до доски это все ваша терраса. То есть у вас внутри 20 квадратов, здесь еще 10 получается суммарно 30 вот так то вот так то так -то, так -то, так -то, так -то, так то вот от 3 миллионов от 3 миллионов 100 можно купить подобную квартирку на первом этаже так идем посмотрим угловые я больше всего балдею от угловых они мне больше всего нравятся во-первых они нормально зонируются планируются вот смотрите эта квартирка у нас 27 квадратных метров в чем ее прикол прикол ее в том что вы зашли там у вас санузел сразу же уже у вас кухня окно Здесь у вас перегородка Здесь у вас кровать Напротив у вас телевизор И еще выход снова на террасу Если мы говорим о квартирах на первых этажах вот от той доски Вот до отсюда Это все ваша терраса Вот такой вот вид из окна Вид с террасы Никто тебя не видит Хоть без трусов тут вечером гуляй Ради бога, пожалуйста Потому что вся основная масса народа Будет гулять тама Тама с той стороны Вот такие вот варианты квартир, дорогие друзья Пожалуйста Выбирайте Ну давайте зайдем в другой дом этот дом посмотрели, пойдем в другой. Видите, да, то, что здесь остались интересные, неплохие варианты. Квартир для того, чтобы вы их приобрели. Есть беспроцентная рассрочка. Можно поговорить о трех, о четырех, о пяти месяцах. Когда комплекс окончательно завершится. Как вы видите, до Нового года они немножечко не успевают. И, судя по всему, ну, эта петрушка у нас переносится из-за погодных условий. Я думаю, что февраль-март. Вот такие вот дела. Но на ремонт, я думаю, в первые, в первые четыре корпуса застройщик начнет пускать уже прям с Нового года ориентировочно. Вот второй этаж. Это мы, по-моему, в третьем корпусе. Да. Так, ну что, какие варианты вам показать -то? Давайте вот такую посмотрим. Вот такую не хотите? Есть вот такие вот классные квартирки угловые. На самом деле, действительно, неплохие квартирки с вот такими вот балкончиками. Так, открою окно, окна тонированный. Тогда светлее будет. Видите? Неплохо она смотрится, такая квартирушечка. И вы здесь можете жить. Можете жить. Нету жить. Где вам нравится, там живите, видите, как говорится, там утопленный санузел. Вот так вот. Ну что, тоже планируется, зонируется. Давай выглянем из окна. Что здесь мы увидим? То увидим, то увидим. Вот такой еще балкончик. Квартирка 30 квадратных метров. Хорошенькая. Замечательная даже, как говорится. Грех жаловаться. И вид будет вот такой вот. Хорошенький. Смотрите, вот там у нас будет все вылезано, облагорожено. Здесь у нас будет красивый двор, брусчаточка, как положено. И вот такие вот у нас виды из окна. И красивые соседние дома. Нравится. И балкончики. Если на балкончике застройщик вам делает, видите, вот так вот плиточкой. Э, хотел сказать, брусчаточкой и трапики организовывают. Видите, трапик для того, чтобы дождевая вода у вас на балкончике не тухла. Так, ну и мои самые любимые квартирочки. Это... Грубо говоря, то же самое, как на первом этаже с террасами, только я покажу на втором этаже без террас. О, сделали даже пожарный гидрант. Так и должно быть, мы же в многоквартирном доме. Закрывайся. Вот какую квартиру смотрим. Давайте вот такую. Вот такие квартирки у меня есть от 3 миллионов рублей. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Если вам не нравятся квартирочки с... С чем вам квартира не нравится? То есть с террасами. Вот вам такие же квартирки. 23 квадратных метра на втором этаже. За 3 миллиона рублей, дорогие друзья, с балкончиком вот здесь. Ну, 3100, 300 то есть, как бы, не так много вариантов, конечно, по 3 миллиона, но есть. И вот с таким вот видом будете сидеть здесь, кайфовать. Хочу кайфовать, хочу, будете песни петь. Вот такие вот балкончики у вас вот будут. Нормально же, нормально. А вон там чуваки э, с террасами. У них будут навесы маркизики, там у них будет столик, диванчик и ротанговая мебель, где они будут сидеть и говорить ха, -ха, -ха эти лохи со второго, с третьего этажа сидят с своих шкваречниках, а я король королей, царь царей, сижу на своей террасе, пузо очишу. Вот примерно такая вот будет картина. Так, <смех> ладно, шучу, шучу, шучу, я это не я сказал, это сказали те собственники, а скорее всего подумали. Так, ладно, мысли слух сюда. Дорогие друзья, вот такие 27 квадратных метров, как на первом этаже, тоже мне очень нравится. А, и, ну, и вот уже без террасы. Такие же квартирки, как на первом этаже, я уже показал, только на втором этаже, но без террасы. Без террасы тоже хорошо. И вот они балкончики. Пожалуйста, Кому-то терраса, кому-то балкончик. И живите на здоровье, ради бога, как говорится. Внизу, вот видите, сейчас все уже подготовили под заливку. Сейчас я спущусь, там все посмотрю. Еще раз говорю: вот эти планировочки это не окончательные. Здесь, в пятом, шестом, седьмом, корпусе, в восьмом, немножечко другие планировочки, немножечко отличаются от этих планировочек, которые я вам сейчас показал. Исходя из этого, вы сами понимаете, что. В принципе, можно выбрать квартиру другой формы. Но, как правило, да, они небольшие площади, от 15 квадратных метров квартирки до... Как я сказал, 33. Даже есть одна 36 квадратных метров. Ну, не одна, а есть, как говорится, пару вариантов. Вот такой вот, дорогие друзья, Лофт парк. Строится? Конечно, строится. Видите же, все нормально. Финиш виден? Да, виден. Движение есть, движение есть. Движение только вперед. О, так, у нас что тут в пятом корпусе? В пятом корпусе завершают. Он уже наверху двери ставили, Завершают отделку подъездов. Вот видите, делают подъезды. Ну, и тоже уже пятый корпус на финише. По фасаду тоже уже тут практически все Совершили. А вот что у нас по шестому корпусу, ну тоже дело движется уже к финишу. Видим, что в этих подъездах сейчас идет отделка подъезда. Там вовсю шумят люди. О, не буду я туда подниматься, но мне надо. Мы так, я думаю, с вами люди умные, точнее вы все увидели, все поняли. Мой номер 8918. 880 07 47. Звать меня Дима. Сохраните мой номер телефона. Ну и обращайтесь, конечно же, дорогие друзья. Где можно купить в районе центрального Сочи квартиры от 3 миллионов рублей? Нигде. Кроме кросс-лофт-парка. Причем с оформлением в Росреестре Подчеркиваю, по договору Купли-продажи Это вам не хухры-мухры Это все, видите, как бы уже на финише Когда завершатся все вот эти вот Окончательные работы Ориентируемся, дорогие друзья, февраль-март Погодные условия все-таки немножечко внесли Свою лепту И скорректировали нам сроки сдачи Немножечко, самое главное По документам все в порядке, работы ведутся Вы все это сами видите, поэтому, дорогие мои Осталось немножко, а теперь плюсы Плюсы. Море парковочных мест, фонтанчики, ландшафтный дизайн, куча спортивных площадок, качественные дома, террасы, балкончики и отсутствие соседей А это, как известно, дорогие друзья, дорого стоит А стоит, на самом деле, это, блин, дешево От 2 миллионов 800 у меня есть предложение, Я жду вашего звонка, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк Пока, дорогие друзья, увидимся